Итак, Меркурий, планета коммуникации, поездок, документов целый месяц будет находиться в знаке рак в вашем десятом секторе, который отвечает за карьеру, жизненные цели и профессиональную реализацию. Поэтому, скорее всего, именно эта тема будет для вас номер один. Это хороший месяц для того, чтобы обзаводиться новыми контактами, которые связаны с вашей работой и профессиональной деятельностью. Это хороший месяц для того, чтобы повышать свою компетентность в профессиональном плане, обучаться чему-то новому. Это в принципе месяц, когда могут быть даже и какие-то командировки на небольшие расстояния. Но учитывайте тот момент, что с 10 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградным, поэтому могут наблюдаться определенные задержки по теме карьеры, и, возможно, какие-то свои цели, планы вы не сможете в этот период реализовать настолько быстро, как хотелось бы. Вблизи разворота Меркурия в ретроградное движение 18 числа Могут решаться важные карьерные вопросы, вы можете даже получить повышение. Венера в течение всего этого месяца будет находиться в вашем девятом секторе и до 25 числа она будет ретроградной. Это значит, что опять-таки вопрос повышения знаний, вопрос коммуникации будет для вас на первом плане. И очень важно будет находить общий язык с вашим руководством, с теми людьми, кого вы считаете авторитетом. И, скорее всего, вы будете мечтать о том, чтобы повысить свой авторитет, свой уровень в коллективе. И вблизи 25 числа это может получиться. То есть это период, когда вы можете проявить себя очень ярко. И это... Скажем, повысит ваш авторитет в глазах окружающих. Помимо этого, вблизи 25 числа могут решаться важные вопросы, связанные с поездкой в другую страну. Возможно, вы для себя окончательно примете решение: что либо вы в этом году вообще никуда не едете, либо все-таки будете планировать поездку, но это вы сможете решить только в конце июня. В начале месяца с 1 по 3 число Венера Ретроградная будет находиться в соединении с Солнцем. И это может дать очень важное яркое событие, которое будет для вас отличным опытом. И оно продемонстрирует самый важный урок, который вам стоит запомнить из всего периода ретроградной Венеры. И, скорее всего, этот урок будет связан опять-таки с темой вашего взаимоотношения с вашим руководителем, либо с темой вашего статуса в обществе, или с темой ваших амбиций на работе. 5 числа будет лунное затмение в Стрельце, в вашем третьем доме, который отвечает за поездки, документы, обучение, общение а также за тему автомобилей. Это будет первое затмение на новой оси, третий, девятый дом, поэтому вы очень ярко можете почувствовать необходимость чему-то обучаться или приобрести автомобиль. Либо это какое-то важное событие в жизни вашей сестры или брата, или близких родственников, они тоже идут по третьему дому. Это может быть начало какого-то процесса, связанного с бумагами, когда вам нужно что-то оформлять или составлять какую-то отчетность. То есть вот все интеллектуальные процессы тоже будут выходить на первый план в связи с этим затмением. В день затмения Меркурий будет в хорошем аспекте к Урану. И это создаст благоприятные условия для удачного и быстрого решения финансовых вопросов, но аспект будет повторяться еще и 30 числа. Так что события, которые будут проходить в эти дни, могут быть взаимосвязаны. С 6 по 11 число будут идти напряженные аспекты на ваш сектор работы и здоровья. Поэтому вы можете в этот период ощущать определенную перегрузку, что работы очень много, либо может быть даже какая-то конфликтная ситуация на рабочем месте. В любом случае очень важно в этот период быть последовательным человеком и очень хорошо все планировать. Это поможет пройти этот период более-менее спокойно и стабильно. С 11 по 13 число Марс будет в соединении с Нептуном в вашем секторе работы и здоровья. И это будет такая кульминация в плане вот решения какой-то ситуации важной, рабочей. Это период, когда вам нужно проявить свою инициативу, но в то же время соединение Марса и Нептуна может давать лень или ощущение, что вы не ощущаете мотивацию что-то делать. И если вам не нравится ваша работа, то в этом месяце вы можете это очень ярко прочувствовать и вам будет сложно заставлять себя работать, так как Марс находится в рыбах, а это знак, который тесно связан с внутренним ощущением человека и с эмоциями. Если человеку не нравится то, чем он занимается, то когда Марс проходит по знаку Рак, он ощущает апатию и нежелание что-либо делать. С 18 по 20 число Марс будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. Это очень активные дни и затронут ваш сектор недвижимости, дома, семьи и сектор работы и здоровья. Не исключено, что в этот период вы можете взять какую-то работу на дом, либо будут какие-то домашние обязанности, обстоятельства, которые будут вас отвлекать от основной работы. То есть, в принципе, в этот период вы будете проявлять активность, которая связана с рабочими вопросами и с семейными делами. 20 числа Солнце переходит в знак рак, и 21 числа будет солнечное затмение в этом знаке, в вашем десятом секторе, который, напоминаю, отвечает за карьеру, работу, жизненные цели и достижения. Последние полтора месяца затмения проходили по вашему десятому сектору и восходящий узел шел по этому сектору, поэтому, скорее всего, вы переживали подъем вашей карьере. И это затмение поможет вам еще вот подняться на гребень волны. Это затмение поможет какой-то последний штрих добавить то, что вам очень хотелось получить в плане карьеры или это может, кстати, и в личной жизни проиграться каким-то достижением, получением нового социального статуса. Но в целом это для вас хорошее затмение, которое даст возможность получить что-то очень важное. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем шестом секторе работы и здоровья. И вблизи этого разворота может решиться важная ситуация на работе. Но все же Нептун — это планета иллюзий, и планета неопределенности. Поэтому ситуация может решиться, но это не значит, что вы почувствуете какую-то определенность до конца. То есть, все-таки один вопрос решиться может, но и какие-то нерешенные вопросы тоже останутся. И это такая длительная тенденция в вашей жизни в плане работы что какие-то моменты находятся в подвешенном состоянии. Ну и как я говорила ранее, 25 -го числа Венера, ваш Управитель, разворачивается в прямое движение, так что ваши дела тоже в целом начнут продвигаться, и какое-то понимание того, в каком направлении вы хотите двигаться дальше, тоже будет появляться. 28 числа Марс переходит в знак Овен, ваш седьмой сектор, который отвечает за партнерские взаимоотношения брак, деловое сотрудничество. И Марс в этом секторе задержится надолго. Он будет до конца года и даже еще чуть-чуть в начале 2021 года. Это связано с тем, что осенью Марс будет ретроградным. Марс в седьмом доме, в принципе, дает повышение конфликтной ситуации. Дело в том, что если ранее вас что-то не устраивало и вы могли на это закрывать глаза, что когда Марс входит в седьмой сектор, вам сразу хочется эту тему поднимать, обсуждать, и это может давать конфликты. Для того, чтобы нейтрализовать этот Марс, нужно заниматься физической активностью вместе с вашим партнером по браку, либо по бизнесу. Поэтому вариант активного отдыха очень будет актуален в ближайшие полгода, либо вариант какой-то совместной деятельности, когда вы ради своих общих целей выполняете какую-то совместную работу. К тому же Марс в седьмом доме говорит о том, что вы можете работать на аудиторию активно, если вы человек публичный, либо если вы хотите развивать себя в своей профессии, вы можете… Когда Марс идет по седьмому дому в ближайшие полгода заниматься развитием и созданием собственного бренда. 30 числа будет соединение Юпитера и Плутона в вашем секторе недвижимости и семьи. Юпитер и Плутон это две медленные планеты и они всего три раза будут соединяться в 2020 году. Первый раз они соединились в начале апреля, второй раз это произойдет в конце июня, и в третий раз они соединятся 12 ноября. И по этим соединениям могут происходить какие-то очень важные события, которые связаны с вашими родителями, темой недвижимости или же с темой вашей семьи. Это соединение может подталкивать к тому, чтобы вы развивали какой-то очень важный процесс. Это может быть оформление документов, это может быть выплата ипотеки или